Итак, друзья, любимые, собираемся. Я вам сейчас в 2 часа ночи, что-то мне не спится, обещала разобрать любое ваше желание. Что-то узнать, понять, осознать, почему не исполняется, как его исполнить. И кто первый попросится в эфир на разбор, того приму. Так, вот у нас первый человек. Добавляем вы. И я что хочу сказать, не тупим, не тормозим. Быстро отвечаем на вопросы, не думая. О, да ладно. Ну, привет. привет. Анечка, привет. Спасибо. А, Анют, что ты хочешь? Хочу осознать, почему у меня страх проявляться. Я вот чувствую, что я вот рядом со мной. Значит, твое желание. Я хочу проявляться. Да. Я ну, хочу Выбери число от одного до трех. Три. Отлично. Я буду тебе показывать карты, а ты описывай, что на карте видишь. А, вижу э, космического чувака, которого питают энергией какие-то силы со стороны и помогают ему что-то осознать. Uh -huh. uh, как-то так <свят> что видишь? Uh, вижу uh, как человек живет здесь сейчас, ну на картинке и uh, с кустом блин, очень чудесная картинка uh, передвигается uh, как это объяснить uh, необычно еще что еще, а, что еще? А, проявляет себя уникально едет с а, деревом и с зонтиком и как бы вот Что чувствуешь а, чувствую ну прям наполнение сейчас чувствую такое тревожное прям такое мощь а по поводу этой картинки что ты чувствуешь э, изображено на картинке по картинке, что чувствую, такое, да. Смотрите это... детальки. Чувствую радужность, радость в передаче своей уникальности. Передачи? Кому она передает? Просто ну, мир просто вот пространство себя то что вот на радуге едет а с зонтом с деревом птичка тут типа насколько это передается интересно как бы необычно хорошо Что на этой картинке видишь а, как будто какое-то создание а, захватили с двух сторон, какие-то, как сказать, э, сущняги, наверное, вот. И кто-то большой и сильный хочет спасти того, кто стоит в серединке, от этих вот двух синих. Хорошо. Вот эти карты говорят о том, что тебе мешает, чтобы проявиться. Тебе мешает. Вспомнила, что? Питание от внешних источников. Uh -huh. Что кто-то там подпитывает, типа, сознание. Да-да-да. Пытаться найти силы вовне, а не в себе. Вот это вот тебе мешает. Тебе мешает твоя вот эта вот легкость и радужность, потому что любовь в темной стороне. То, что тебя не радует, туда нужно идти и познавать. Здесь уже... Все, познанно, энергии здесь нет твоей. Не позитив, а радость, ты должна двигаться в него, а тебе нужно двигаться в страхе то, что не радует. Ну вот в данный момент именно тебя, я не говорю про всех людей, именно тебя, вот это вот ля-ля-ля, позитив, тебе не туда, тебе в темное, тебе в неопознанное, в непонятное то, что страшит. Uh -huh. Тебе не сюда. Тебя это тормозит вот эта вот позитивная психология. Вспомни, uh -huh. что ты про нее говорила. Захватили сущности, и кто-то большой и сильный со стороны помогает. Опять же ждешь извне поддержку, и что как будто какая-то часть тебя тебя захватила. Uh -huh. Ты понимаешь, да, что тебе мешает? Теперь скажи мне от одного до двух. Два. Что видишь? Вижу, как э, чувак хочет залететь. А. Как он не боится того, что на него нападает? Так, да, да, чуть-чуть отвечает. Я не знаю, как его подвинуть, чтобы было видно. А, ну, сейчас, сейчас увижу. Какие-то чуваки сидят с чуваками, да, с рюкзаком на планете летит, типа что то такого такие интересные прям картинки офигеть что чувствуешь а, чувствую какую-то силу а, могучую а, и не знаю помощь что за силу какую а... силу что за сила сила а, сила в самой Еге, которая несется вот с этими чуваками. И Хорошо. они как бы не вместе заодно. Волшебный дом. Так. Давай. Сейчас, сейчас, сейчас. Что а, видишь? Пиши. Вижу, как будто Землю, и в космосе висит какой-то такой интересный домик, который выстроился с какого-то воображения чтобы передать волшебность вот этого вот пространства, что все возможно, что дом висит вообще в космосе над Землей где-то и на вот этих канатах. Круто. Вот эти карты обозначают, в каком состоянии ты должна находиться. Первое. Вспомни, что ему не страшно, что на него как будто кто-то нападает. Ты сказала, мне не страшно, что кто-то нападает. До этого тебе мешали того, что кто-то там тобой завладел, кто-то тебя там спасает. Тебе находиться нужно в противоположном состоянии. То, что тебе не страшно, что на тебя нападают. И вот в этом состоянии. Вспомни, что ты здесь говорила. Сила могучая. Чувствовать себе силу могучую, что тебе не страшно. Угу. А ресурсы брать на это состояние, вот с этой карты. ресурсы брать вот с этой карты, что с необычного, что может быть все что угодно и как угодно происходить. Все нереальное, реально. Да. Твои ресурсы здесь. Включаем фантазию. Ты сказала, в фантазиях мои ресурсы. Чувствовать силу, могучесть, никаких страхов нет. Потому что мир творишь ты. Это твои фантазии воплощены вовне. Mm -hmm. Если твои фантазии вот такие, то будет вот так. Mm -hmm. И вот mm -hmm. будет вот так. Но тебе надо черпать свою силу вот здесь. Ага. Поняла? Да, прямо снила. Спасибо, Найр. Все, мы сейчас ждем следующего. Включайся. Давай, До встречи. Спасибо, Нелечка, пока. Так, кто следующий будет присоединяться? Давайте новое мне. Кто, кто, кто, кто, кто? Эти разборы мотайте на ус. Это тоже вам. Это вам ответы на ваши запросы здесь сейчас. Потому что все люди наши ресурсы. Вспомните чай. Так. Все мое со мной, да, да, да, да, да. Это все мои страхи, да, да, да, да, да. И про меня, и про вас. Конкретно ничего не можешь объяснить толку, что картинки тыкаешь, а по сути ничего. В мозгах у вас ничего. Ну как бы, что я могу сказать? На свое же зеркало пеняете. Давайте, кто мне сейчас э, прошлет? Запрос. Ожиданность. Наш мир мы творим чувствами и творим нашим состоянием. Какое ваше состояние, такой и окружающий мир. Если вы считаете, что я тыкаю просто картинки, идите нахуй отсюда с моего эфира. Правильно? Правильно. Подтверждение. Согласен на 100%. Ну, правда, нахер послала я себя. Вот, принимаю. Все равно я вас люблю. Даже если я вас послала, все равно вас люблю. Так, какой запрос? Рассказывай, представься. Меня зовут Максим. Запрос. В последнее время есть очень большой страх, что останусь без денег и поэтому останусь на улице. Значит, из этого следует какое желание? Какое желание? М -м Деньги займите. Нет, подожди. Желание. Из этого как желание? Подумай. Наверное, быть в ресурсном состоянии. А наше состояние. Ты добавился в этот фильм, и я как раз про это говорила, определяет нашу внешнюю реальность, наше состояние. Если ты не имеешь ресурсов вовне, значит, ты не в ресурсном состоянии. Внутри. Понимаешь? Внешнее проявление нашего внутреннего. Сначала мы внутри себя так чувствуем, внешнее это просто подтверждает чтобы мы Привет. себя изучили и поняли, какие мы внутри в данный момент, какие мы чувства испытываем и в каком состоянии находимся. Внешне просто кино подтверждает нам наше состояние. Мы так себя изучаем и расширяемся, тренируемся видеть себя. Поэтому Привет. тебе просто нужно быть в ресурсном состоянии. Вопросы, которые я задавала Ане, ну и ответы, я не буду в той же последовательности говорить. Поэтому... Сразу думать, что ты ответишь на там несколько карт, первое, что тебе мешает, ты не угадал. Потому что я буду всегда менять, и ты не будешь знать, чтобы... А я не с самого начала подсоединился. А -а -а -а. и... тем более, ладно, Давайте, хорошо, раз. так пойдет. Давай выбери да. от одной до пяти карт. -а -а -а -а. Номер назвать? Ну, цифру ну, сказать. цифру скажи. Давай три. Окей. У меня их много. Я их взяла из игры. Можно пользоваться любыми картами, абсолютно любыми, хоть журналом Мурзилкой. Вот. Смысл не в картах, вообще не здесь. В интерпретации чувств, которые сейчас ты испытываешь. Так, сейчас я подумаю, какой тебе вопрос задать. Что видишь? Кайфовую жизнь. Что еще? Что еще вижу? Ну, как-то счастливое, какое-то состояние такое, беззаботное. О, это... Так, ну, первое, что на ум пришло, это... Король, <смех> Доб добытчик, защитник, мощь, сила, могущество. Окей. Okay. <смех> <смех> О, так это ну счастье вижу и так счастье. Причем, то, даже вот сейчас мурашки пошли, независимо от того, как ты выглядишь, короче, да, что вот он как бы осьминог какой-то, вроде, типа, как некрасивый, как бы, но он, блин, такой счастливый, и ему вообще как будто вообще насрать, что о нем он думает там, и просто он кайфует, короче. И что-то он вот перед собой то, что это увидел, я так и не понял, что это конфетка, что -или? А, -а, -а, -а, а, слушай, вижу, короче... Как мальчик там или девочка, не знаю, он зонтик кому-то держит. А, зонтик, а я думал, конфетка. А дары. А вот зонтик. Ага, ну, а, вот вижу зонтик, да. Зонтик не видел я. И мальчика не видел. А вижу, у него как будто конфетка в руках. Он такой кайфовый, короче, чувак. Он так хорошо. От одного до двух. Ну, пусть будет. А полтора можно? <смех> <смех> Давай такая да? Вот так. Внизу что-то недовольное какое-то существо. <смех> а Мальчик как будто его, блин, подавил, использовал как-то вот. И типа я как, ну, типа власть над ним чувствую. Вот он его подавил. Поэтому только довольный. Типа я тебя уделал, короче, ты типа в моей власти. Так. М -м -м. Застенчивость. Ну, стеснение какое-то, то, что типа это... Ну так, он наполовину спрятан. Спрятался, как бы выглядывает, типа а это. Не осудит ли меня, как бы там. Ну, можно выйти или нет, как меня примут вообще то вот так вижу ну еще как бы блин то ли это деревья то ли это занавес какой-то деревья деревья да как будто где-то часы. Дебу... часы часы да часы вижу ага интересно слушай странно как-то какая-то блин вот ну ладно говори говори ну, до этого вот, когда ты, Анке, показывала картинку вот тут с домиком, у меня первое, что мне на ну, в голову пришло, это оторванность от реальности. И здесь, как ты -то, знаешь, тоже какая-то такая есть оторванность от реальности, как так в лесу цвет, о, часы, еще непонятно, на чем они вообще висят. Я не выбирала, она нечаянно не шла. Это ты выбрал, внимание, своим. Так, что-то вот повар и так. А, он угощает, что ли, его? Ну, добрая душа, получается, типа, ну, независимо от того, кто передо мной, я буду тем, кто я есть, как бы, если я привык всех одаривать и угощать, и вот, как бы, неважно, динозавр ты там или букашка, я тебя тоже буду угощать. Ну, доброту я чувствую то вижу в этом. Эти три карты вот. обозначают... Чтобы ты был в ресурсном состоянии, ты должен находиться в этих состояниях. Быть счастливым и... Кайфовать от жизни? Беззаботным. Это ресурсное твое состояние, быть беззаботным. Вот это ресурсное твое состояние, быть защитником? И королем, ну, своим защитником своей жизни, и королем, как ты сказал. Ага. Помни еще, какие чувства у тебя были здесь. Или сейчас рассмотри. Ну, так, защитник, король, как бы хозяин ситуации, так не, сказать. Не и независимо от того... Да, нет, независимо от... Где ты, как ты, как ты выглядишь, <с> что ты делаешь, то есть ты счастлив, просто. Вот это твое состояние ресурсное. Если ты будешь вот в этом состоянии, ты, у тебя будут деньги, блага, все, что ты хочешь. Это твое ресурсное состояние. Далее. Где ты черпаешь свою энергию? Ой, слушай, что получается, подавлять других, что ли, я черпаю свою энергию? Ты сказал, использую других. Ну вот да. Я, не смотрел бы да. предыдущий э, вебинар, вот только что был в прямой эфир, где я говорила, что все люди, наши ресурсы, чтобы попить чай, все люди мира трудились для тебя. Они изобрели трубы, электричество, чайник, там, да. вот, все, вот вообще... От слова совсем ага. все, понимаешь? Понял. Ага. Я постоянно об этом думаю, кстати. Ты должен Я... использовать ресурсы всех людей, понимая то, что каждый создан для тебя. Угу. Вот здесь твои ресурсы. И вот здесь угу. твои ресурсы. Оторванность от реальности. Не зависать в своей реальности, не зависать в то, что у тебя там вокруг происходит. Ты понимаешь? ты зависаешь ага. от проблем и долго ее мучаешь, да. долго думаешь да. над этой проблемой. Зачем? У меня нет денег. Распишите, получите. Сразу нет денег. Блин, не интересно ага. понаблюдать, как у меня сейчас будут деньги. Пожалуйста, это нереально, поэтому это ну, нереально. Я не знаю, как они не появляются. Не ага, Что поддерживает твой ресурс? Давать, делиться, ага. проявляться. Вне зависимости, угу. кто перед тобой, бомж или угу. миллиардер, там умный или дурак. Угу. Хорошо, а ну, ты... спасибо большое. Слушай, а ты эфир сохранишь? Обязательно. <laughs> Хорошо, спасибо, я бы его обязательно пересмотрел. <laughs> Чтобы все это, постоянно себе долбить. Пока. Спасибо, спасибо тебе большое, благодарю тебя от души. Кто у нас следующий на разбор, давайте. то в прямой эфир. Давайте кому разобрать. Много хочу, а где добавлять, где вас? Супер! Привет! Привет, представься. И какой вопрос? Ксюша, меня зовут Ксюша, и у меня такой вопрос, я тоже боюсь проявляться, ну не тоже, я боюсь проявляться, и у мое такое желание, я хочу понять, где сидит этот, вообще откуда он появился, этот страх, и где он сидит, и где он там закопался, я ну, я поняла. Что... Давай лучшее желание, ну, которое вытекает из этого, жить без страха, или что? А, да, я хочу без страха проявляться. Мне этот страх, он, ну как бы, мешает и. А ты боишься? Я боюсь, да. Чего? Проявляться. Вот, допустим, ну, перед этим. Ты уже проявлена, ну, ты уже жива, ты есть. Все, ты проявлена. Дальше ты уже не проявляешься. Весь мир проявлен в тебе. Чего ты боишься? Ты уже уже все. Все случилось. Ну, например, к примеру, я вот перед эфиром, а, а, я подумала, что, блин, класс, я хочу в эфир попасть, офигенно, хочу, а потом чувствую, у меня такой страх меня сковал, и я начинаю придумывать всяческие Чего отмазки, чтобы не показываю? попасть. Каких последствий? А, последствий, что, последствий, что меня, ну, как бы типа осудят, либо как-то, наверное, да. Тебе с не смешно? Типа меня накажут, знаешь, вот такое вот что-то. Кто тебя ну. накажут? За что? Ну, это я сейчас словами так описываю, но ну, где-то вот так он близко это вот где-то. Где в своем продолжении, кого кроме тебя, нету. но просто в зеркале тебя показывает. Ты вот сейчас себя видишь? Да. Улыбнись. Да. Скажи привет. Привет. Что в отражении ты увидела? И услышала. Улыбающуюся девушку. Привет говорит: А теперь скажи: идите нахер. <свят> идите нахер. Что ты увидела в, в отражении? Такую же девушку, улыбающуюся. <свят> которая. <свят> которая, <свят> да, которая говорит: идите нахер. Когда тебя могут послать, люди? Когда я сама себя посылаю, наверное. Не разрешаешь себе что-то сделать, ты себя этим нахер посылаешь. И тогда тебе весь мир это транслирует. Что нужно сделать, чтобы мир тебя нахер не посылал и не осуждал? Позволять себе все проявления, все позволять. Позволять себе не осуждать себя и не посылать Нет. нахер. Да, Если да, да, понимаешь. Почему это хорошо? «Что хорошо?» э, «Я послали нахер, почему это хорошо?» «Почему ты за это должна поблагодарить человека, свое отражение?» а, почему? Э -э, это значит, я сама себя послала, он мне транслирует мое состояние, то, что я себя э, посылаю Но сейчас, ты, в данный нет, момент?» «Люди только ресурсы, они только тебе помогают. Ни один человек в мире тебе никогда в жизни не может навредить, он тебе просто поможет» увидеть, какую херню ты несешь сама с собой. Понятно? Давай да, вопрос. Желание свое, давай. Они а вот это вот фигню в зеркале. Мое желание. Много желаний, но одно из, допустим, я хочу дом. Дом хочу. Свой дом. Где я буду так. хозяйкой. А пропадает звук, плохо слышно. Что видишь, рассказывай, что видишь, чувствуешь, что на картинке? А, Чего-то зависла от картинка твоя, я не вижу картинку, только ты зависла. Так, Почему? сейчас разберусь. А, вот, вот, вот, да, да. А, да, вижу чаша, значит, что я чувствую. М -м -м Такое, как бы состояние э, плыву, как плыву, да, вот состояние. Но при этом немножко, как бы боюсь оторваться от берега, вот что-то такое вот э, несвободное немножко чувство. М -м, класс, класс, руки. Э руки руки такое как бы а если представить зеркало да в нем одно отражение если оно разбивается то масса кусочков вот это состояние какой-то бесконечности такой вот чувств, ощущение такой бесконечности но ну, не бесконечности ощущение даже может легкости что еще ты видишь М ну, много как бы э, таких вот, э, ну, пред... я не вижу точно предметов. Это Деньги, как... это человечек, какие-то листики, да. какие-то какие предметы, да, монетки. Ну, лю... людей вижу, вся... Мони... а, вот-вот монетки, да-да-да-да-да, монеты, монеты. Эм... Ощущения, ну, что я чувствую. Не, ну, нету чувства, я не понимаю, что я чувствую. Но где-то вот такое вот как бы... Монетки, ну, пиши руки, монетки, деньги, человек. А, ну это ну, руки, да, как бы руки, это как, м -м -м, может быть, помощь какая-то, ощущение, вот что, что все в порядке, что я не одна, вот такое вот чувство. А почему эти деньги, они дают или забирают? Или там всякие... Вот, Мородки, ну, руки, да, руки, я вижу, что они ко мне птянутся да, вот, и они тянутся, но не, не забирают, и они вокруг, то есть можно только протянуть руку и взять, в принципе, вот такое ощущение, да, просто протянуть руку, ну, сделать, ну, не знаю даже. Опять выпала карта. зависла немножко ты не, не видно ничего я подожду от угу. не отвисла еще У -у. вроде интернет нормальный а вот Под... вижу да да да угу. У -у -у. А, так так Мальчики вот какие Мальчика сидит в, в как бы такое кресло управления, упра управляет чем-то, но кто-то постоянно что-то советует и а, чем-то пугает. Вот mm -hmm. такое чувство. Вот такое вижу. вот да. Где-то там есть какой-то компьютер, который управляет, но кто-то где-то вот... Давай еще. Вот это вот. Зависла опять. Я подожду. Но ты очень не хочешь ответы слышать. Прям блокируешь их. Не хочу слышать, да? Да. То есть они как бы есть, но я их просто не хочу сама слышать. Да, и а зачем, я, зачем я не хочу их слышать, как бы, да? Почему мне выгодно их не слышать? Ну, потому что эти ответы ты считаешь не те. Ты что -то То есть я, не, я не принимаю все, как, да, как вот, за чистую монету, да, что все, что есть, это и есть самый лучший вариант, да? Я, Нет. получается, не, не доверяю, не доверяю миру, что он. Ну, себе не доверяю, миру не доверяю. Но это неприятие, по-моему, да, же это. Да, да, да. Не отвисла? Не... Нет, не отвисла. Окей, okay, хорошо, мы закончили с тобой. Я тебе сейчас скажу по трём картам. Короче, что тебе мешает иметь дом? Привязка к прошлому, то есть я знаю, что я не могу его получить, я не могу двигаться поэтому вперед. Включаем свою, я не знаю, как я буду наблюдать. Ты привязалась к своим шаблонам, привязалась к своему старому опыту, привязалась к своим старым знаниям и подтягиваешь их постоянно в новую реальность. То есть ты не можешь оторваться от берега и поплыть по течению, чтобы этот дом к тебе приплыл наконец-то, или ты к нему. Но ты держишься за свои страхи страшные. Вот. И вот здесь, когда мы руки говорили, типа помощь, ждешь какую-то извне, что там где-то кто-то поможет, либо что ты вот еще про руки говорила? Вспомни. Вот это... А что да, я, да, я Поддержка, да. внутренние ресурсы, они внутри тебя. И людей, которые тебе помогают, наделяешь ресурсами ты. Ну да, да, да, да, да, да, да, да точно, я же наделяю. Ты вроде как всем управляешь, но тебя держат твои страхи. Ни хрена ты не управляешь. Ты управляешь только тем, чтобы остановиться на месте. Но больше ты ничем не управляешь. Потоком ты точно не управляешь, у тебя вон сзади страхи. Чтобы дом был, а он уже есть, тебе нужно просто начать идти в новое. И не говорить, что я хочу проявиться, признавая тот факт, что я не проявлена, хотя ты проявлена, тело твое, проявлено, да. вовне люди проявлены, ты в них. Весь мир проявлен, и ты утверждаешь до сих пор, что тебя нет. Но это ненормально просто. Ты есть. Ну, да. И это достаточная причина для всего проявления. Вот как ты будешь себя чувствовать, смотреть на себя в зеркало, так и мир будет тебе то же самое транслировать. И если тебе какой-то негатив транслирует и опасность, это просто тебе подсказка. Это от любви все делают. Никто не хочет тебе навредить, потому что никого кроме тебя нет. Ты себе то подсказываешь есть... любыми способами. Понимаешь? Да, да я понимаю. Спасибо, да. Спасибо тебя. Класс, спасибо большое. Пока. Там крестик отключаться. Так, девочки и мальчики, кто у нас следующий на разбор? Это такой разбор мини. Ну, без шаблонов, без ничего. Разбор вашего состояния из точки здесь, сейчас. Давайте, у нас еще есть возможность в три часа ночи кого-то принять. Давайте. Вот, полетела. Сейчас кто у нас там следующий? Я пока потусую, а то одни и те же карты, но походу у нас все одни и те же шаблоны на всех. Ой, здравствуйте, Привет, Нелли. привет! Очень да. рада. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Меня зовут Лена, я из Харькова. Супер. Супер. Какой у тебя вопрос? Какой у тебя вопрос? Нелечка, у меня такой вопрос, похоже, как у вот этой девушки. Я очень хочу свою квартиру. Я живу с детками и сама ее снимаю. И уже вот несколько лет я пытаюсь, ну, как бы зарабатывать. У меня получается, но ну, такими небольшими суммами, что мне еще очень много лет придется зарабатывать. Мне так хочется это ускорить. У меня уже вся семья знает, что это тема номер один. Я хочу трехкомнатную квартиру. Ну, прям очень. Супер. Кого до четырех часов? Два. До Описывай, расскажи. Описывай, расскажи. Вот здесь. Я вижу девочку каких-то приведений. Какая-то девочка злая, что ли. Ну, какая-то неприятная карта. Какая-то она, или как будто она этих духов сама вызывает, что ли. Не пойму. Или что-то она открыла, они оттуда полезли. <решение> а, она такая радость. Она такая радость. Ага, ну, просто плохо видно. <решение> а, может, плохо да. видно. А, а, У нее тарелки. У нее тарелки. Ага. Тарелки. А, может, она что-то вкусное там несет, и это запахи такие. <решение> что? <решение> что? Что? Делает еще. Делает еще. Что еще она делает? Непонятно. но это, ну, мне это каких-то духов напоминает. Там череп какой-то на шкафу стоит. Какая-то комната какой-то ведьмы. Короче, это какая-то. Короче, это какая-то. И что-то. Непонятно с чем. Духи это вообще. Духи это вообще. Что такое духи в нас? Что такое духи в нас? да. Ну, это какие-то пугалки. Какие-то. Наши страхи, наверное. Интересно. Интересно. Ой, какая прелесть. Это какая-то дама-бегемотик. Загорает где-то. Красивая такая. Вся губки накрашенные. Кайфует, в общем. Я смотрю, облачка. Погода классная она возле дома, наверное, своего, вот, такая хороший бегемотик, что еще, что еще, что еще, ну, она на картинке одна, как бы, и мне кажется, немножко одиноко ей, вот, Ага, я вижу какого-то аборигена, сидящего на бревнышке возле. Ага, он с другом сидит, с каким-то очень уютным. И они, наверное, там, не знаю, сосиски жарят на костре, что ли. Mm -hmm. Луна mm -hmm. светит, такая, как ясность, все ясно, очень уютно, очень тихо. Ну, так, приятно. Опять, он. Ага, Опять был, он. Да, была карта. Ну, а вот мне я видела же эту карту. У меня были ассоциации, что это какое-то любопытство, наверное, и человек человеку что-то очень-очень интересно. Uh -huh. И вот он как бы выглядывает в поисках что-то интересное увидеть. Это что ли воздушный шар, да? Ага, в корзине детки летят, и такая атмосфера праздника, флажки, и вокруг них какие-то, не знаю, вроде как снежинки в виде разных рисуночков. Ну, им очень интересно, и они такие с открытыми широко глазами, как бы рассматривают, как чудеса какие-то. А здесь детки на крыше вроде залезли по лесенке на крышу повыше и смотрят на что похожи тучки. Ну, это какая-то детскость, наверное, какая-то вот легкость, детство. Я просто не понимаю, что это нарисовано. Ну, как будто бабочки, что ли? Да. Да. Ага, это бабочки. Она а них что ли снег припорошила yes, немножко, yes, да? Yes, yes, yes, yes, ага. Ну да, бабочки летние насекомые, но они летают зимой и при этом плохо себя чувствуют. Вот и очень даже красиво смотрится это в снегу. Ну так. А что красиво? А что бабочки подсказывают? Что бабочки под... что, подсказывают? что бабочки под... чувствуют? Витали, скор, ты скор, скор, когда они летают? Скор, когда они летают. Сверху сугробот, сверху сугробы. да, им, наверное, сложновато, им тяжело взмахивать крыльями, вот, ну, меня это не пугает почему-то, ну, как-то, мне кажется, что их это не напрягает сильно, им нравится, они в полете мороз и солнце. Так, это мальчик, мальчик как будто на дне океана, что ли, сверху не пойму, да? Это океан? Ну да, рыбка Нем. Ну да, рыбка Нем. Да, вроде рыбка. И он играет что ли в компьютерную игру какую-то на нем масочка это, какая-то вир виртуальная реальность. Вот и он где-то внизу сидит, но над ним свет. Ну во что-то он верит, в общем. Чтобы у, тебя дом Чтобы у тебя дом был. Тебе мешают. Это, кстати, очень интересно. Это, кстати, очень... Это, кстати, очень.. мы думаем, которые мы думаем Прокурсные, корзитивные, Прокурсные, корзитивные, но, они но они мешают тебе. Мешают тебе. Угу находиться в детстве, конечно, надо что-то, надо что-то, они интересы, это. но, но ребенок это, ребенок это и берет на себя ответ, это те которые, это те которые за них, за их, как... их, угу. то, есть, то, есть, то есть, пора повзрослеть. Пора повзрослеть но, повзрослеть угу. не... но повзрослеть не... а, что а, что стать умным я... стать умным я... нет а взять... нет а взять... за то что ты за то что если ты если ты, сотвор... если ты сотвор... квартире это квартире это Твоё желание Твоё желание угу. тебе мешает вот... тебе мешает вот... то что ты не в том то месте. Что ты не в том... Месте. Блин, фонит очень Блин, фонит а очень. Я сама себя слышу. А да. Я сама себя слышать. А мне через Форить. слово слышно. Не все слышу. А. А. Пострайся, сюда... это сюда... Вот это состояние. Вот это состояние. Говорить. Говорить. Угу. Что тебе мешает? Поставить. Что тебе мешает? Повторить. Эм, мешает снег. Он немножко придавливает, не дает летать. Ну, расправить крылья хорошо не получается. А бабочки должны? А бабочки должны? Нет. О чем это говорит? О чем это говорит? Ну, может быть, не пришло мое время, наверное, еще. Может, пока зима. Что еще ты думаешь? Что еще ты думаешь? Люди, люди, потому что, что, что я. Я. Ой, Нелля, а можно чуть-чуть медленнее? Я не слышу через звук. Рассказывай, рассказывай, ее. видео. тебе мешает, почему? Почему? нет Ну, снег мешает, да. Я не услышала. Почему? Почему? Ну, не может сделать взмах крыльями и холодно очень. Насекомые же не живут в зиму. В зиму. Почему она решилась? Почему она решилась? Почему? Почему? Почему дать? Наверное, очень хочется полететь. Понятно. Я потом. Понятно. Я потом. Хорошо. И тебе мешает, что ты мешаешь виртуально, виртуально реальность. Ты реальность? Ты реальность? реальную. Оживешь? Приним... Приним... Оживешь? В этих воздушных в этих воздушных. Сложно очень понять, в чем виртуальность, потому что я понимаю, что надо заработать. Нужно как-то откладывать. Ну, давайте я сейчас открою. Ну, слушай меня, спасибо. слушай меня, да, спасибо, там на крестик, там на крестик, ой, сейчас, угу. так, сейчас меня не фонит, я себя не слышу, хорошо, ну, во-первых, ей мешает вот это то, что она строит воздушные замки, что значит строить воздушные замки? Да, пребывать в иллюзиях, видеть мир не таким, какой он есть, а придумал себе, хочешь себе что-то и так далее, не принимая мир таким, какой он есть. Если я создал, это и есть уже мое желание, это уже продукт моего желания. Нужно понять и принять вот эту ситуацию, которая уже есть. Ей это мешает, она куда-то хочет улететь отсюда. Вот, и причем не в то время действительно, не потому что сейчас зима на улице, да, и тут снег, а... Сейчас не то время для дома. И то, что она находится в иллюзиях, вот этих вот, карта виртуальной реальности, то, что не принимает здесь и сейчас. Ей надо разобрать, да, что она именно не принимает э -э, здесь и сейчас, для чего ей нужна ситуация. Мы эту карту не вытягивали ей, для чего это нужна ситуация. Ну, я думаю, может быть, либо в следующем эфире, либо отдельно я с ней вытяну. Вот Ее ответ, это был только ее ответ. В каком состоянии она должна быть, вот исключив вот эти вот воздушные замки, вот это вот, не беря, не беря на себя ответственность за то, что она творит в реальности, что это ее желание. Вот в каком состоянии она должна быть. В общем, здесь у нее девушка очень клевая, которая ведьма. И она там колдует с непонятными существами, духами, как она говорит. Вот ей нужно пребывать в таком состоянии. Я еще сама не могу понять, что это за состояние такое. Надо подумать. Состояние колдовства. Состояние колдовства. И состояние, что дом уже у нее есть. То есть она там... Где ее тело? Дом – это ее тело. Неважно, где ты живешь, дом там, где ты есть. В отеле ты, на улице ты. Дом – это твое тело. Другого дома нет. И пока она не поймет, что ее дом весь мир и вообще весь мир, да, весь мир, пока она не поймет, что она везде должна чувствовать себя как дома, она не получит этого дома. То есть, ну да, состояние творца, вот, вот здесь вот. Когда она уже знает, что она дома. И вот где черпать вот эти состояния, что она уже дома? Во-первых, люди, ресурсы, ей нужно находиться в поле вот таких вот людей. Состояние магии находиться, да, магии, творца. Ну, думаю, да. Ей надо находиться в поле вот этих людей, потому что люди, ее ресурсы, те, которые вот короче, с которыми комфортно окружить себя, с комфортными людьми. И второе состояние — интереса. Она сказала на карту, это интерес. Вот состояние «интересно как?» — там все ресурсы. Ну, то есть вся эта энергия, движуха «интересно как?». Перестать пребывать в иллюзиях каких-то, что ей чего-то недостает, что-то ей куда-то еще двигаться нужно, куда-то ей там лететь надо, ей никуда не надо лететь, она уже там, где она есть, она уже дома в своем теле. И пока она это состояние не проживет, потому что, смотрите, она, как творец, хочет испытывать состояние комфорта. Вот, пока она себе этот комфорт не даст в любом месте, этот комфорт вовне не проявится. Так что колдуй, дорогая, ну, в плане, там, не колдовство под кастрюлями, просто колдовать.